Сегодня хочу забраться на вершину Коусалак, Посмотрим, удастся мне Сегодня это сделать или нет Открывается передо мной Вид на горы Вообще из-за Не знаю, видно вам, нет Но я вижу их очень хорошо Да А тут какой-то указатель Километр С половиной Ого Так, я вот переоделся Снял с себя шорты, футболочку легкую, шлепанцы. Берем с собой необходимое количество воды, потому что в джунглях там 100% захочется пить. Так, это я беру с собой. Ну, в общем, отдел штаны. Вот. Сменил футболку со светлой на темную, чтобы менее привлекать такую живность. На себя ну так что вперед андрей из песни так напомню я хочу подняться на вершину као салак посмотрим что из этого выйдет дойду ли я или нет ну, по крайней мере тут пока вот есть такая тропинка идем тихонечко аккуратно Дикая природа Более Дичайшая Чем я вчера ходил на водопад а Сегодня Несмотря на облачность Очень душно Я опять начинаю Покрываться потом Напомню Одел я в такие штаны С темной футболкой но это необходимо одеть. Иначе вы тут в шортах умрете. От всяких насекомых, укусов, всего, всего такого. В общем, надо предостеречь свои ноги, чтобы они были закрыты. Я обязательно кроссовки. Обязательно. Ни, ни в коем случае никаких тапок. И сандалетов открытых. Вот. Лианы. Начинают. Тут, скорее всего, обезьян полно. Слышу звуки местных жителей. А вот еще какая-то тропа тут вверх уходит. А, Но ну, потом проверю, посмотрим. Саватикап! Вау! Окей, окей. Пытался спросить дорогу да, Као Салак, но они не могут объяснить, но говорят что не этот путь Так, иду искать вершину Као Салак там ползает? А большой вот это да блин ребят ну тут еще страшнее. <свес> здесь надеюсь уже всякая хрень по веткам позы прошел через русло реки Какой, ребятки А вот открывается какой-то вид Скорее всего это Каусалак Посмотрим, что там Ребят, путь не из легких Вот Тут идет тропа в гору Я уже забрался, это ну, метров 150 Душняк невероятный Потеешь Очень сильно не знаю, видно вам, нет. У меня аж кожа вся в крапинку. От жары, от джунглей. Вот, вот иду вверх сейчас. Вдоль латексной рощи. Роща латексных деревьев. Вот так вот, кстати, они надрезы делают такие. И все это вот сюда стекает но сейчас нету тут их. Вот. иду дальше он дошел тут до такой таблички Slippery road ага. то есть предупреждает что можно подскользнуться вот здесь натянут канат это будет нашим ориентиром Так, ну что, let's go, вперед. Фу, голова пульсирует, давлениешка. Забрался уже высоко. Так, забрались еще выше. Предстоит еще подняться где-то полтора километра мне Вот под такой вот тропе Где палит изнуряющее солнце Сейчас водички попьем и дальше Стартанем Фу. Все течет с меня Попил водички Сейчас стартану дальше Фу. Ну как вам? Путешествие со мной. Все, let's go вперед. Тропинки облегчают путь. Скажу вам так, если бы их тут не было, наверное, я бы не двинулся сюда. А, вот тут, кстати, прошел я. Что-то написано. Было. А, это, наверное, дерево такое. Да, скорее всего, это дерево. Значит, это туристическая тропа какая-то, за которую я должен был заплатить тысячу бат. Но не платил. А решил пойти сам. То есть я даже дороги не знал, про нее ничего не написано было, написано только про вершину, кто добирался, там в пару фоток и все. То есть я на угад пошел, несколько раз плутал, но все-таки вышел, наверное, путь. И я так надеюсь, что это все-таки верный путь, потому что мне не хочется обратно возвращаться ведь столько пройдено уже Фу. Фу. вот еще табличка какая-то ладно не буду подходить время терять Но меня интересует пик этой горы больше ничего не интересует и сделать пару замечательных фотографий и пойти домой Потому что тут темнеет уже в пол седьмого, уже совсем темно. Закат солнца. Блин, ящерки эти пугают так. Хренеть, думаешь снейк, снейк. Слава богу, снейков пока не видел. Вот еще табличка. Так. делаю паузу там обезьяны что ли ага блин не хотелось бы с ними встречаться ладно. о как тут вот тут красота открывается ребят как бы мне хотелось чтобы вы все со мной очутились посмотрели то что я вижу еще раз повторяюсь, камера того не передает ощущение, как ты видишь это своими глазами. Смотрите какое дерево. Ух ты! Вот это да! Сейчас я вам попытаюсь показать поближе, насколько возможно. Beware of fallen branches. А -а -а. Аккуратно, то есть будьте осторожны возможно падение веток либо этих лиан какое оно огромное человек наверное 15-20 можно вокруг поставить и только тогда его обхватишь let's go дальше присоединяйтесь ко мне задавайте вопросы свои На все, что смогу ответить, я вам обязательно отвечу. Здесь уже немножечко легчает. Прохладненько становится. И, и ровнее дорожка. То есть я почти поднялся в гору, но не совсем. Мне кажется, еще километр, Полтора. Все-таки что-то... GPS час назад писал полтора километра. И сейчас полтора пишет. Ладно. Это все хорошо. Ч тебя не залезло? Блять. Фу. Тут что-то.. Наверное, падения какие-то. Обойду. Канатом перевязана Лучше обойду. А, там он вот дерево. Упало. Тут проложили новую тропу. Идем дальше. Поднялся еще выше. Метров на двести. Я слышал такие звуки, издают насекомые. А, извиняюсь за комменты а в течение всего видео, потому что говорить и идти смотреть под ноги одновременно это очень тяжело. Да, и советую, если кто пойдет сюда, идти по абсолютно трезвым. Чтобы в крови 0% алкоголя. Потому что тут перепад давления, плюс, плюс жара, влажность 100%. Очень тяжело. Идем дальше, ребят. Да, как же они игра хочет тут. Обалдеть. Такие тут обрывы, ну, скорее всего не видно. Так О, проводим. Вот это да. Вот настоящие джунгли. Я вам скажу на пипидоне было слабовастенько детский сад можно сказать здесь все серьезное еще раз спасибо то что есть тут тропа иначе невозможно было бы идти и даже не понимал бы куда шел с трудом нашел эту тропу с трудом ребят Покажу, нашел какой-то указатель, ага. повернуть направо. Блин, молодцы, молодцы, указатели есть, а то вот туда куда то тропина уходит, М -м, возможно сюда, но не пойдем. Пойдем по указателям, да. С меня тонна воды вылилась. Я думал, что уже потеть не буду здесь, в Таиланде, так как я уже привык, прожив здесь около двух недель. Ну, нифига подобного, скажу вам. Еще вылилось столько же, сколько за все эти две недели. Поверьте мне. Ну, как тут уже темнеет-то, а? Хотя время еще часа два дня. Ну тут темнотище, скажу вам. Блять, страшно. Сука. Сука, ребята. Всех эру. блядь, на тебя приземляется. вот он, као, салак я уже иду около полутора часов, на самом деле но скажу так, что потихонечку становится прохладненько поприятнее идти ребят, короче, я наверное ускорюсь надо правда ускориться, иначе я не успею потом еще спуститься дерево ввязанную материю не знаю что это за замка за знак Или символ чего-то не знаю. кстати тут белки белок уже видел такие быстро быстро пробежали не успел заснять такие пушистые вот грибочки еще А если получится заснять, еще раз обязательно покажу. Или либо сделаю вставку в видео. Идем дальше. Фух. Еще подъем, оказывается. Не все так просто. А. Ребята, ну кажется, я уже близок. Близок за завершение своей миссии. Потому что все светлеет тут вот, проявляется небо то есть я выхожу скорее всего на вершину сейчас посмотрим так тут равнина уже какая-то иду дальше вижу сквозь крону с остров то ли море, непонятно, что-то виднеется горизонт какой-то так что не переключайтесь, ребят приложение мне показывает что осталось 760 метров до конечной точки, до пункта назначения вот, пользуюсь приложением точками, очень хорошее приложение, лучше чем google карты советую вам для путешественников очень удобно. Чуть-чуть отдохну, немножечко совсем. Надо водички попить. И продолжить дальше свой путь. Вот еще, еще дошел до такого указателя, опасайтесь падения смотрим Тут можно подскользнуться ну да если улетишь туда ребят это все это трендец. там лететь прилично нет эхо нету эхо нету. у нас то в горах мы в ущелье были а здесь я прям на горе. Тут воздух разряженный. Вот. Здесь вот еще канат повязан для страховки. Чтобы не улететь вниз. Оп-пацы. Фу. По пути встретилась табличка такая. Осторожно. Берегись падающих камней. Фух. Правда. Путь не из легких. Это я еще не дошел. Но вот открываются уже такие пейзажи. Немножко покажу и сам немножко гляну. Вот. Все, хватит надо идти дальше на самом вершину идем дальше ребят надеюсь это финишная прямая потому что я уже иду около двух с половиной часов подустал немного весь мокрый но здесь наверху невероятно но очень прохладно Нет, я был чуть-чуть не прав. Это не финишная прямая. Мне надо будет еще, скорее всего, пройтись метров цать. Скажем так. Фух. Вот передо мной тут скала какая-то. Надеюсь, это последний рывок. Очень надеюсь. Иду уже по скалам. Охренеть. Тропинка кончилась. Начались искалы. Вот это приключение. Ну что, сам того хотел. Назад дороги нету. Осталось 270 метров, если верить навигатору. красотища открывается потихоньку вот это да ебать колотить а, супер но я еще не дошел осталось совсем немного а, 59 метров показывает навигатор а, ура я близок к цели Ну где же ты, точка обзора? Где же ты, Вьюпоинт? Вот тут какие-то тайские украшения. Так, тут бы не улететь. А, тут не видно пока. Мне кажется, дальше. Пойдем дальше. Так, выходим. Опа. Фух. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Опа-на, ребята. Ребята, я это сделал. Я добрался до этой горной вершины. Неужели? Да, я шел где-то около трех часов. Путь занял около километров, там 2900 по навигатору показываю. Но было очень сложно, скажу вам, ребята. Смотрите какой вид. Это непередаваемые ощущение. Боже мой. Вот он, Кочанг, остров. Обалдеть. Вот она моя эта вершина горная. Вот оттуда вот я вышел, дорога была очень, блин, прям очень слов не могу найти, невероятно красиво, сложновато, но красиво. Сейчас немножечко пофоткаю здесь, надо запечатлить обязательно и снять пару красивых берольчиков бироль, для моего видео. Брыв, вот это да! Охренеть. Блин, тут надо аккуратно, чтобы ветром не сдуло. А то весь мой путь на смарку будет. на подъем 3 часа расстояние примерно от 2700 до 2900 метров спуск у меня занял около часа, час 15 вроде, что-то такое я уже подзабыл ну в общем на ту тропу не ходите ходи сюда, туда не ходи Налево и там по моему видео вы можете определить дорогу. Правда, местами заросшие все непонятно. Я интуитивно нашел дорогу. Ну, в общем, вот так вот, ребят. Запарился, слов нету. Голова не варит, надо домой ехать, кушать, мыться и все такое. В общем, как-то так. Сейчас переоденусь, выпью водички и let's go в путь.